То есть, если я выиграю долю, но живу в другом городе, ехать подписывать бумаги у нотариуса все равно придется. Если вы проживаете в другом городе, вы можете уточнить, можно ли предоставить нотариальное заверение документов из своего города и передать их, например, через курьера. Второй вариант – найти представителя в этом регионе, городе, где вам нужно присутствовать. Найти доверенное лицо. На торги пойдет доверенность на то, чтобы они представляли ваши интересы. Если выбираете участие в торгах через другого человека, не забудьте заключить с ним договор. Наши ученики так успешно приобретают любое имущество с торгов, помогая друг другу и не приезжая в другой город. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.